У нас есть все шансы, у нас есть все документы. Мы хотим быть пилотным проектом Российской Федерации по построению умного города. Мы туда зашли. Там пока нет сегодня целевых показателей, но мы уже начали направление работы, что это даст жителям города. Ну, сами можете представить, системе ЖКХ. Это, наверное, и светофоры, которые очень много у нас в городе. Я не знаю, как вы ездите, я как-то мало езжу. Наверное, но я очень не люблю светофоры, но я хочу сказать вам то, что все-таки это стандарты Российской Федерации. Мы обязаны ставить такое количество светофоров, чтобы соблюсти опять-таки баланс интересов, а в первую очередь безопасность всех участников дорожного движения. Но вот правильно ли они работают? Когда мы говорим, мы знаем, что такое зеленая линия, у нас нет действия? Да нет. Нет. Вот «Умный город» – это та платформа, на которой можно построить более комфортное пребывание наших граждан на территории нашего города. Это и подсветка всевозможная, это и счетчики, которые считывают у нас температуру и количество используемой воды и так далее, и так далее. И это бережливые технологии. Они тоже здесь уместны. Но я думаю, вы хорошо понимаете, можете еще больше рассказать мне, чем говорю об этом я вам. А вот эта цифровая экономика, эта модель, вы, наверное, о ней не знаете. О чем здесь написано, кто скажет? ЦИМ-ОРТ. Кто эту аббревиатуру расшифрует? Архитекторы есть видео? Нет? Есть. Так, это для вас в основном. Хорошо, не буду вас мучить. Расскажу. У нас... Есть концепция пространственное развития города Нижневартовска. И мы понимаем, что без этой концепции мы развиваться просто не сможем. Потому что в развитии нашей территории мы должны включить все территории, которые вокруг нас расположены. Расположены в пределах, например, 100 километров. Нам вместе нужно объединить усилия экономические, финансовые и иные, для того, чтобы вместе развиваться. Так проще договариваться. Ну, например... Для чего строить в Мегионе большой спортивный комплекс, если можно подстроить его в Нижневартовске, создать удобные транспортные условия и доступные условия, сделать, например, меньшую плату для студентов или педагогов. И он будет работать на все территории, в том числе и на Стряжевое, и на Радужное, и на другие территории. Вот смысл пространственного развития, но в то же время, если у нас нет территорий, на которых рекреационные зоны, где можно, у нас все, все же болото вокруг Нижневартовска, где можно строить дачные участки, либо жилые дома, то в районе Мегиона таких участков много. Давайте мы там это будем строить и создадим совместно с городом Мегионом, с муниципальным образованием, договоримся, что наши Нижневартовцы спокойно там будут получать землю, строить свои дома и это будет совместное решение, и так будет развиваться экономика, и Мегионы, и Нижненск, и так далее. Есть много о чем можно говорить, но мы пошли дальше. За концепцией пространства развития мы пришли к цифровой информационной модели управления развитием территории. Это очень интересный документ, но это не просто документ. Это технология, это цифровая инверсионная модель, это база данных. Причем с искусственным интеллектом, который мы стали создавать единственную Российскую Федерацию. Еди, наш город в Российской Федерации. Наш город единственный Российской Федерации, который создает цифровую эволюционную модель управления развитием территорией. В феврале месяце этого года, а мы начали ее создавать в прошлом году, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил Минэкономразвитию начать развитие и создавать такие модели. Когда Минэкономразвитие узнала в каком-то городе Н, они переспросили, как город называется. Мы сказали, Нижний Вартовск, наш город. Мы им дали свою информацию, на основании которой они сделали доклад Мирю Анатольевичу Медведеву. И в принципе, о нас там знают, потому что мы себя позиционируем. Мы сказали, что вы знаете, нам не нужны от вас деньги, у нас есть средства на реализацию этого проекта. У нас город достаточно компактный, и мы точно эту модель реализуем. Что эта модель дает? Во-первых, там включается три дель-модели города. Когда можно посмотреть любой объект с любой стороны, извлечь любые параметры этого объекта, когда можно посмотреть количество населения, которое проживает, причем по возрастным характеристикам и так далее. Такие услуги оказываются, где, например, предприниматель сегодня хочет построить торговый комплекс. Это вот реальная история для вас. Он приходит, выбирает место, посмотрел, покупает нас в аренду земельный участок и привозит сюда технологов из города Москвы, платит им деньги. А это стоит где-то около миллиона рублей. Исследования Он получает качественное исследования, Что жители этой территории хотят, чем они пользуются, то есть чем насытить его магазин. Какими продуктами, какими товарами, чтобы этот магазин, приходили больше людей, чтобы он работал, чтобы экономика у него развивалась. Если будет создана цифровая энерционная модель, а она точно будет создана, то достаточно будет сделать один клик на мышке для того, чтобы эту информацию все получить. Более того, там искусственный интеллект, который на большинство вопросов будет отвечать самостоятельно, без участия операторов. Это то требование Российской Федерации, правительства, то требование губернатора о сокращении дистанции общения между жителями города, между предпринимателями и властью. Цифровая революционная модель, она дает такую возможность. Мы очень серьезно настроены на реализацию этой концепции. Если будет кому-то интересно, мы с удовольствием покажем. Более того, Сергей Иванович, я призываю, у вас есть... Целый факультет архитектуры, и я знаю, наш главный архитектор у вас преподает, мы можем смело делиться уже как-то внедрять эти технологии в ваши умы, чтобы потом этим пользоваться и рассказывать дальше, потому что технологии это завтра.